В рамках декады дипломатического работника в Институте международных отношений Казанского университета прошла открытая лекция почетного консула Франции в городе Казани Андрея Ершова. Лекция была посвящена международному сотрудничеству Республики Татарстан с другими государствами, в том числе история развития этих взаимоотношений. Казань город в советский период. Это был закрытый город, поскольку здесь очень была сильно развита оборонная промышленность было. В своей лекции Андрей Ершов сделал небольшой обзор о визитах зарубежной делегации в советский период. Среди них делегации Индии и Германской Демократической Республики. Особое внимание было уделено международным связям общественных организаций в советский период. Сама по себе республика уникальна, Тарстант. И опыт этот уникальный международных связей. Один из, ни одна из республик Российской Федерации не имеет такого опыта. У нас очень активная была позиция по внешним связям, как так сказать, международным, так и внешнеэкономическим, особенно в 90-е годы. Вот, а дальнейшее развитие получилось уже в 21 веке. Напомним, серия мероприятий приурочена к профессиональному празднику дипломатических работников России завершится 19 февраля церемонией закрытия и награждением самых активных участников мероприятий. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.